На следующей неделе мы будем говорить о когнитивных искажениях, о систематических ошибках мышления, которые свойственны как потребителям, так и маркетологам. Сегодня урок с таким очень страшным названием, но я э, так это называю себя в голове, я никакого пока другого названия не придумал, которое было бы достаточно простым. Все они какие-то очень наукообразные. А сегодня мы будем говорить о том, как маркетологу может быть полезно еще уменьшать или, наоборот, увеличивать масштаб, в общем, переходить к рассмотрению отдельных элементов личности потребителя. Дело в том, что очень многие маркетологи часто в этом смысле слишком склонны к интеграции, и они предполагают, что потребитель — это вот некое такое единое, в общем, фиксированное нечто, там какой-то объект, который всегда себя ведет определенным образом. Он всегда, например, преследует свою экономическую свои экономические интересы и так далее. Но по факту мы с вами постоянно меняем разные роли, например. То есть там, в офисе я нахожусь в роли руководителя, дома я нахожусь в роли отца по отношению к ребенку, в роли мужа по отношению к жене, в роли ребенка по отношению к своим родителям и так далее. И, так далее. и с потребителем есть ровно та же самая история. У него есть разные сценарии потребления разных вещей и в тот момент, когда конкретный физический человек занят потреблением вашего продукта, он при этом не является потребителем для кого-то еще, а иногда является. Ну, в общем, по-разному бывает. И для маркетолога важно помнить о том, что периодически нашего потребителя надо дробить на части и смотреть, к каким частям мы обращаемся на разных этапах жизненного цикла потребителя. То есть мы не пытаемся дробить на части вот этот физический мозг. Мы не говорим там о не знаю, лобных долях, о затылочной коре, о зонах брака и верники и так далее. Нет, речь не об этом. Мы говорим о каких-то таких. Мы создаем дифференциацию на таком достаточно общем уровне, которое может быть полезно нам в нашей повседневной деятельности. И я приведу несколько примеров того, каким образом можно с практической точки зрения дробить потребителей, зачем это делать. Во-первых, Даниэль этот человек, на которого я еще буду неоднократно ссылаться на следующей неделе, описал, что люди делятся, опять же, в контексте принятия решений и поведения, делятся реально на две части, в том смысле, как они принимают решения. Что у человека есть так называемая «система-1» — это какая-то совокупность нейронных сетей, нейронных паттернов, которая помогает нам наиболее быстрым образом принимать достаточно хорошее решение. Ну, то есть вот когда горит вот такая штука, надо быстро потушить фитилек, Или когда в кустах что-то зашевелилось, надо очень быстро бежать. И даже если мы ошиблись, это просто был ветер, то с эволюционной точки зрения, с точки зрения выживания, это было правильным поведением, да? потому что ну, мало ли что там шевелится. Эм, Система-2 — это современный э, такой новый эволюционный инструмент, который появился у нас, по-видимому, в новейшей коре головного мозга. Это система, которая как раз умеет логически, рационально мыслить, которая действует последовательно. Если это, то то, а если так, то вот эдак. Система 2 умеет сравнивать между собой таблицы характеристик, я не знаю, заниматься каким-то сложным анализом, синтезом и так далее. И вот эти две части, они по-разному принимают участие в принятии решений. И очень важно для маркетолога думать о том, к какой части человека в какой момент мы обращаемся. Если человек там, я не знаю, ищет ремонт стиральных машинок, потому что у него сейчас произошел залив, то, наверное, он не будет готов сидеть и дотошно сравнивать какие-то характеристики будущего ремонта между собой или каких-то деталей. Ему надо быстро решить задачу достаточно качественным образом. И наоборот, если принимаются какие-то очень сложные, в том числе и технические решения, например, если это услуги для бизнеса, когда речь идет, допустим, о проектировании зданий и сооружений или о каких-то сложных услугах, то там роль системы 2 гораздо более высокая, чем в первом случае. Но, тем не менее, никогда не бывает такого, что человек принимает решение только системой 2 или только системой 1, на долгосрочной перспективе. То есть каждый момент времени может отрабатывать либо одна, либо другая. И к какой части потребителя, в какой момент его жизненного цикла мы обращаемся, это очень важно. Это вот первое такое условное разделение человека на две роли, которые принимают решения. Я рассказывал об эпизодической и нарративной памяти, точнее наоборот, о семантической и об эпизодической, то есть нарративной памяти, и оказывается, что вот с этой эпизодической памятью связано помнящее я, так называемое. Об этом тоже писал Канаман. Он сказал о том, что человек бывает тоже в двух режимах: и бывает испытывающее я и бывает помнящее я. И то, как мы помним наш опыт, очень сильно отличается от того, как мы его испытываем. Он проводил эксперименты, когда э, в некой клинике проводилась достаточно болезненная э, медицинская процедура для разных пациентов. И им предлагалось э, два варианта. Ее можно сделать более продолжительной, но при этом достаточно равной по силе боли. А можно сделать более короткой, на протяжении всего этого времени сила боли такая же, но в конце процедура становится больнее, ну, то есть там связано с извлечением какого-то катетра или чего-то еще. И понятно, что с точки зрения испытывающего я гораздо лучше себя чувствует человек, у которого короче, период, когда он испытывал боль. Но с точки зрения помнящего Я, гораздо позитивнее оценивают свой опыт у кого процедура была длиннее, но при этом она была равномерной а, по уровню боли и не было вот этой пиковой боли в конце. С точки зрения потребителя ровно то же самое происходит. Дело в том, что вы можете невероятно прекрасный сервис человеку оказать, но если в конце, после какого-то продолжительного сотрудничества, в итоге а, появляется какой-то негативный очень сильный аспект, который рушит все прошлое, то все прошлое довольно быстро забывается. И, возможно, это утрированный пример, конечно, не во всех ситуациях так бывает, но нам очень важно помнить, что когда мы обещаем человеку какой-то опыт, если он заплатит нам деньги, и потом получаем от него деньги за это, то тот опыт после покупки, который человек действительно получает, и тот человек, который помнит об этом опыте через некоторое время, это два разных человека. И, возможно, нам нужно общаться отдельно с тем человеком, который получает опыт, в том числе помогая ему запомнить то, что нужно, и отдельно общаться с тем человеком, который опыт уже получил, но уже прошло некоторое время. Ему, возможно, нужно помогать формировать память. Да? Помните, мы говорили о том, что память — это тоже процесс, который прогнозируется и интерпретируется. Если мы в этом не участвуем, то люди это делают сами. Uh, наконец, uh, люди бывают в двух разных режимах действий. Uh, в мозге реально переключается. Мозг не может работать одновременно в двух из этих режимов. Есть два режима работы. Первый это пассивный режим работы, за него отвечает по-английски это называется default mode network то есть сеть пассивного режима работы мозга. И uh, второй вариант это вариант оперативного решения конкретных задач такого сфокусированного. За это отвечает другая подсистема, она называется Task Positive Network, то есть э, сеть э, работы над какой-то конкретной задачей. И вот оказывается, что мозг между этими двумя режимами переключается. Пассивный режим работы мозга, он на самом деле не очень-то пассивный. Он работает всегда, когда мы, например, о чем-то мечтаем, когда мы в мыслях, э, идя по улице, находимся то в прошлом, то в будущем, думаем, а как мне сделать это, а как плохо себя повел тот. А, или там, когда мы просто обновляем ленту Фейсбука, переходя от одной записи к другой, рассчитывая на то, чтобы увидеть какой-то смешной мем, мы находимся в пассивном режиме работы мозга. Режим оперативного решения задач, он включен, когда мы действительно серьезно входим в сложное решение какой-то задачи. Как раз там, может быть, включается система 2, анализ и синтез, и так далее, и так далее. Так вот, на разных этапах путешествия потребителя, о чем мы еще будем неоднократно говорить, могут задействоваться, ну, не могут, а реально задействоваться, потому что мы можем существовать только в этих двух режимах. Либо один режим, либо другой. И если реклама, которую мы показываем человеку в Инстаграм, скорее должна быть направлена на то, чтобы общаться с человеком, который находится в пассивном режиме работы, Мозга, то если человеку мы показываем контекстную рекламу, то в этот момент человек, скорее всего, находится в режиме оперативного решения задач. Он ищет ответ на какой-то свой вопрос. Он не просто так там, как бы, пребывает, развлекаясь в Яндексе, задавая разные вопросы и получая разные смешные ответы. Поэтому мы должны понимать, в зависимости от того, какой канал мы используем, в каком режиме работы мозга, скорее всего, будет находиться человек, который в этом канале работает. Ну и, наконец, вы можете сами искать, каким образом вы будете раскладывать потребителя на части. Есть очень старое вот это вот разделение на эмоциональную логическую часть, вплоть до того, что даже считается, что одно полушарие отвечает за эмоции, другое за разум. На самом деле это, конечно, очень упрощенная схема, все не так просто. Но, как пример, вы можете брать и какие-то вещи из психологии. Допустим, есть классическая такая вот модель, Ролей человека, родитель, ребенок и взрослый когда человек одновременно может находиться по отношению к другому человеку только в какой-то определенной роли. То есть не сам по себе, не в безвоздушном пространстве, а по отношению к другому человеку. И если ваша услуга или ваш продукт связаны с какими-то вот такими взаимодействиями нескольких потребителей или там разных людей, или, возможно, вы, как э, участник процесса покупки, можете э, на эту роль становиться, то вы тоже можете решать. А я вот в этот момент коммуникации с потребителем нахожусь в позиции родителя по отношению к ребенку или позиции взрослого по отношению к взрослому, или в позиции ребенка по отношению ко взрослому, и так далее, и так далее. Это тоже на ваше усмотрение. Вы можете брать любые другие... Э, схемы выделения ролей внутри человека, в том числе и архетипическую да, схему, о которой мы говорили в прошлый раз, и накладывать ее на разные аспекты взаимодействия с потребителем. Это был только пример того, что, несмотря на то, что мозг кажется нам однородным, и несмотря на то, что нам не нужно вдаваться, честно говоря, очень глубоко в устройство мозга с функциональной точки зрения, для нас важно помнить, что вот уменьшение масштаба рамки по отношению к потребителю связано с выделением какой-либо роли часто. То есть не только временное уменьшение масштаба, то есть где находится человек в данный узкий конкретный момент времени, но и уменьшение масштаба с точки зрения его личности и принятия решений, да, в какой роли он находится. Обращайте на это внимание, мы будем этим еще пользоваться в будущем.